Друзья, я решил э, растопить все-таки во дворе костерчик, разжечь, вернее, и пожарить э, наши котлетки. Будет очень вкусненько. У меня уже текут слюнки. Друзья, осталось совсем чуть-чуть, и наши с вами поленья превратятся в угля. Вот такие вот котлетки. А, такая вот приправка у меня сегодня будет... А, приправа смесь перцев друзья это вчерашняя рыба что мы с вами наловили такая вот рыбеха Если у кого есть такая же решетка на данной решетке друзья получается 6 6 котлетов возьмем присыпем солью так вот, присыпем солью И немножко неправильно делаю сейчас скажу почему Палка загорелась насколько здесь Но он хочет у меня тухнуть друзья давайте посмотрим на котлетки в разломе вот такие вот они друзья не забываем ставить вот такие вот жирные mm -hmm. лайки подписываться mm -hmm. канал называется жека очень аппетитный канал как вы можете занять Растопить все-таки во дворе костерчик, разжечь вернее и пожарить э, наши котлетки. Потому что вчера сел аккумулятор, и я не успел, а, вернее телефон сел и как вы понимаете съемка не получилась вчера, но мы сегодня их приготовим. Вчера я пару на сковородке пожарил у меня еще есть полторы пачки поэтому сейчас выгорят вот эти вот вишневые поленья и мы с вами тут еще и доска пару есть но в основном а, я покажу ну вот это вот это вишневые поленья еще внизу перегорает и пару дощечек сухих чтобы жара было больше, друзья. Я еще подкинул а, полени вишневые. Видите, да? То, что я вас не обманываю. Все будет на вишне. А, на вишневых углях. Тут они перегорают. Очень такой ароматный запах. Приятный такой запах глюка не сравнить совсем если обычные доски болеть сосновые например или березовые или береза в принципе тоже неплохо но вот вишня она конечно вкуснее на запах но и на вкус дает определенный вкус когда перегорает а дымком все прокоптится и будет определенный вкус друзья паления почти перегорели которые я подкинул вишневые видите да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 истекаем слюнями жарко конечно друзья вот такие вот котлетки а, такая вот приправка у меня сегодня будет а, приправа смесь перцев здесь три вида перца если я не ошибаюсь а, давайте посмотрим состав Поваренная, пищевая пряности: перец черный, а паприка, красная, перец душистый, перец красный, чили, перец белый, а, душистый, кориандр. Короче, душистый перца и кориандр. Так, потом у меня еще вот такая вот прованские травы тоже неплохая приправка. Я ее всегда использую, вам тоже советую. И даже написано травы мира. А, использую я ее из-за.. А, как же это называется? Сейчас вам скажу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Состав. Вот базилик, из-за базилика я ее использую. Майран. Майран, извиняюсь. розмарин а, чабер. А шалфей, орегано, вот орегано Очень люблю тоже из-за этого Тимьян и мята Друзья, у меня еще вот такая вот Мятка растет, своя Очень, если потереть Лепестки Вот так вот Помять немножко А, безумно душистая, друзья Она Безумно Такая вот Красивенькая и очень, а, а, прям, как орбит без сахара, если знаете, такую жевательную резинку, такие вот у меня кустики, надо будет насушить и использовать ее тоже, а, кидать мясные блюда очень классно и дает определенный привкус блюдам. А, давайте, наверное, посмотрим, что еще у меня есть. Друзья, котлеты по-домашнему называются, от Вашкарёв. Кстати, я постоянно покупаю такие котлеты, они мне нравятся, они довольно-таки вкусные. Но у них акции постоянно проходят. Вот я взял две пачки по цене одной. То есть, я считаю, это довольно-таки приятная неожиданность, когда ты приходишь в магазин и видишь такую акцию, друзья давайте состав посмотрим говядина мясо куриное так, лук репчатый свежий вода питьевая белок растительный клетчатка растительная соль поваренная пищевая чеснок перед перец черный молотый но мы перца тоже кинем и соли немного добавим тоже друзья давайте наверное вот еще кстати у меня осталось немного котлеток а, со вчера я вчера костер у костра посидел но готовить не стал пришел домой и парочку пожарил на сковородке а, думаю у меня за этим уйдет. У меня еще есть пачка вот пачка целая так ну это рыба друзья это вчерашняя рыба что мы с вами наловили такая вот рыбеха она уже мертвая неживая но я на холодильнике стояла в прохладной воде. Потом можно на решеточке ее сделать. Может я с вами ее сделаю, а может быть без вас. А, пока что я не знаю, друзья. Если будет время, я все сниму, как я готовлю. Но не обещаю. Давайте, наверное, выкладывать наши с вами котлеты. Кстати еще такая вот у меня соль. Экстра. Но на самом деле это банк из по другой соли. У меня здесь крупная соль. Потому что крупная она намного... Ну, полезнее как говорят вкуснее с ней вот и получается Или, что ли, естественная соль Так, давайте наши котлетки выложим так вот аккуратно на решетку одной рукой неудобно но деваться не некуда так еще возьмем так вот и положим красивенько блин друзья так неудобно одной рукой надо мне срочно оператора чтобы он меня а, снимал так Мы уже растаяли потаяли ну это а даже хорошо и можно такую вот форму пошлепать их форму немножко припустим то и сделать так вот, друзья, давайте откроем еще одну пачку. Все делаю одной рукой. Крайне неудобно, друзья. Друзья, давайте. Эти вообще они слиплись, видите как? Надо аккуратненько взять. Прям слиплась, котлета котлите котлете прилипла. Так вот аккуратненько. И вот сюда на решетку я на видите, прям 6, 6 штук то есть если у кого есть такая же решетка на данной решетке, друзья получается 6 6 котлетов давайте я утро руки полотенце а то постираю его так, возьмем, присыпем солью так вот, присыпем солью именно немножко Неправильно делаю. Сейчас скажу почему вам, почему я неправильно делаю. Так. Возьмем правильный друзья. Вот такой вот приправкой тоже посыпем. Видите, да, какая она красивая. И жалко вы не чувствуете весь аромат. Но я думаю, вы сможете им зайти в ближайший супермаркет она пятерочки продается и магнить и купить такую приправку потом берем смесь перцев и друзья вы скажете почему я не могу все это дело установить на штатив тот же телефон потому что у меня потерялась ножка которая вернее не ножка а как вам так сказать Короче, хрень, которая держит, на которую ставить. То есть ножка осталась, палка а эта хрень она у меня потерялась. Где-то валяется, я не знаю где. Так, друзья, вот так вот мы с вами присыпали э, перцем, э, приправкой Теперь берем. Э, у меня вообще какой-то сегодня день не такой какой-то у меня потерялось вот это кольцо которое фиксирует фиксатор от решетки поэтому мы будем немножко делать вот так вот подзагибать так вот сделаем чтобы она не раскрылась подходящий момент друзья вот так вот сделаем теперь почему я вам сказал немножко неправильно стал делать вот с этой стороны тоже Посолим, видите, надо было сразу зажать ее, зафиксировать, вернее, и уже э, готовить, посыпать, э, перчить. Добавим вот, перец. Посыпаем перцем. Не хочется всех. не жалеем я например не жалею я люблю когда очень при очень острое. это опять же это на любителя друзья и все на любителя и берем нашу приправку тоже щедро щедро прищедро насыпаем в принципе, все. Лимонного сока нет, к сожалению, у меня лимона нет тоже. Можно еще лимон попыскать Как-либо вы делаете, тоже довольно-таки получается вкусно. Друзья, уже идет такой вот запах жареного мяса, котлеток. У меня, тут можете наблюдать, опять на шампурах все стоит. Потому что в свое время у меня были длинные шампура. Я их оставил у кого-то в гостях. Решил их там оставить навсегда, подарить. И так и не приобрел, вернее, не нашел, где длинные. А поскольку у меня яма, видите, какая большая, то просто-напросто решетка может оказаться там, внизу. Вы уже видели в одном из видосиков, как шампур. Я показывал, как доставать в такой ситуации. и бы упал шампур с мясом, в мангал. Друзья, вот такие вот котлетки на углях, на вишневых поленях а, Аромат идет, вы бы знали какой жалко. А, видео не передает всех запахов, всех ароматов. Давайте перемешаем угля. дадим жару немного, чтобы наши котлетки были более румяные. Аппетитное. Слышите, как они скворчат, как они разговаривают вот с вами, говорят, съешьте меня, съешьте нас, вернее. Видите, у меня аж загорелась, насколько здесь. Она хочет у меня тухнуть. Вот я ее, друзья, еле затушил. Вот такие вот котлетки друзья давайте их перевернем аккуратненько чтобы они у нас не сгорели такие вот с корочкой смотрите какие красивые друзья котлетки думаю они почти готовы поэтому скоро будем а, кушать друзья видите да такая золотистая корочка котлет у котлеток друзья вот такая вот она должна быть а какой аромат вы бы знали а божественный аромат друзья друзья мои дорогие друзья давайте я давайте вернее мы с вами будем снимать уже наши с вами котлетки вот они такие вот румяные Поджаристые мне сок такие вот котлетки Пойдемте их друзья, вот такие вот котлетки я весь истекаю слюнями даже мне мешает говорить мое слюноотделение вот такие вот аппетитные поджаристые, золотистой корочкой в травах все вот у меня даже вилка лежит приготовленная, но наверное я буду кушать руками потому что мне не терпится кусить этот аромат и вкус вот хлеб у меня не знаю как его назвать черный наверное ржаной но он как прям из печи то есть я покупал его в магазине правда она да, скажем так называется вот он хлеб украинский новый кодовый нарезанный да но он такой мягкий такой пшеничный что очень очень обалденный хлеб вот и вот такие вот котлетки тоже очень обалденные очень вкусные они еще горячие поэтому давайте наверное приступим к дегустации друзья друзья ну что давайте пробовать наши котлетки которые мы так долго не могли приготовить и наконец-то мы с вами их приготовили и так вот я Сделаю вид, да, самую такую, ну, не самую, наверное, но пожаристую тоже. Самую пожаристую я потом тоже обязательно съем за вас, друзья. Ну, вот так вот, наверное. М -м -м. Ну, не знаю, насколько это, это вкусно. не хватает у меня дома, кока-колы есть, но вчера вечером с вами шли, я купил, как без вас ее покупал И даже без клема Очень вкусно, обалденные, друзья, копетки. Соли меру, они до этого, я вчера жарил на сковородке, не очень усаденные были я люблю, когда соли достаточно. Если вы любите недосоленое, тогда лучше соли не добавляйте. Приправки к тему тоже. Но очень вкусно, друзья. Еще бы холодненького пивка. Кока-колы, может, даже, друзья. За пивком все не сбегаю. Но очень горячие. Друзья, давайте посмотрим на котлетки в разломе. Вот такие вот они в разломе. В меру Поджаристые В меру влажноватые Не сухие Я уже их продегустировал при вас Они не сухие Они прям то что надо Если бы я на сковородке вчера их готовил Они бы были или недожаренные или пережаренные Но как говорится Костер делает свое дело Что значит натуральный огонь Вернее настоящий Не искусственный жар да? И поэтому видимо они как надо доходят до кондиции да и не не перегорают но ну, если конечно не забыть про них и не и, и, и дожаренные не знаю как вам объяснить друзья но огонь делает свое а, природный огонь имеет в виду друзья не забываем ставить вот такие вот жирные mm. лайки подписываться канал mm. называется Жека, очень аппетитный канал как вы можете заметить у меня будет еще много интересных mm. вкусных блюд приготовленных на природе Подпишитесь, поставите вот такой вот лайк, друзья Посоветуйте мой канал своим друзьям безумно вкусно я надеюсь вам вкусно так же как и мне поэтому вам тоже приятного аппетита у меня даже мозг, мозг не работает, он у меня отключился. Насколько это вкусно, друзья. Поэтому, повторюсь, не забывайте подписываться, ставить такие вот лайки, комментарии, обязательно комментарии, друзья. И, и, и, и советовать канал Жека своим друзьям. Всем пока.